ребят всем привет у нас в городе какой-то супер тайфун как бы особого дождя не было но дует просто нереально ураганный ветер сейчас едем на авторынок зеленый угол кстати время уже 17:52, практически подъехали говорят там творится какой-то хаос повалило крыши контейнера повалило в общем поехали посмотрим что там происходит так ну как бы для начала для начала потом уж мы выйдем посмотрим машины вроде не запела ребят вот эта вот стоянка была забита автомобилями смотрите а, снесло крышу видимо машины все поубирали вон а, стоит стекла разбиты вот, ну, сейчас попытаемся вроде прикиньте контейнер вообще просто просто блин снесло его сверху вот он контейнер этот та Это у ребят офис был жесть просто происходит а, ну естественно все автомобили со стоянки убрали вот осталось раз два три четыре четыре автомобиля а, стоять вот такой ветру ганище у нас он как бы продолжает продолжает дуть дальше а, следующая стоянка тоже смотрите опустела то есть поубирали автомобили вот подгоняли их от греха подальше потому что вот тоже у нас здание следующая закусочная Короче, зеленка опустела. Короче, ездим, не знаем, куда машины поставить. Вон там вообще целая крыша валяется. А ветер вон ну, реально выходит. Машину едешь, аж качает автомобиль. Железные заборы повалило. Чтобы вы примерно понимали, да, какой тут ветер, как тут дует. Просто сдувает смог. Да, поближе подошли уже. Вот здесь стояли машины, вот здесь стояли машины, их уже убрали. Всю стоянку освободили. Туда дальше тоже унесло, Вон туда дальше покажу да. Пойдем посмотрим, Крыша. там форика какого-то. Ну, крышу я тут показывал уже. крыша задета ну, полностью Студник, крыша капот, капот, капот стекла вообще все если забор вот такой выварить, вы смотрите вот офис уже показывали стоял офис вот здесь наверху повалило в офис вместе с забором короче капец блин Волны. Вот эта стоянка тоже а, забита вся была автомобилями. Вот, а мы сейчас вниз спустимся, вон там у нас колеса продаются, я тоже смотрю, крыши поломаны. Ну, все машины, видите отсюда. Посмотрите, какой вообще что творится на улице. Прям ураган. Машины свои поставили, ну, реально аж варила за машину, но, ребят, для вас невозможно говорить. Гоняли все машины вот сюда, на нижнюю стоянку. Ну, естественно, она закрыта, зайти у нас она не получится. Видно, не видно тоже. Вот По-любому, вот, а, вон, крыша зеленая однозначно сорвет. Ну, из колес тоже посрывало, то есть она еще ни за что не держится. Вон там тоже красное здание кирпичное. Посрывало все. Вон наверху где мопеды стоят, здание сэндвич-панели тоже все, все сорвало. А вообще зеленый угол, рынок зеленый угол, располагается в таком месте. Здесь как аэродинамическая труба. Тут и зимой, и летом. Летом здесь туманы. Ничего не видно. А зимой просто ходить ветром. Просто сбивает с ног. Поэтому вот такой вот. Ну вот такой катаклизм, это первый, в принципе, чтобы вот так сильно. И машины пострадали, и здания. Это вообще отдечная. Ну да. Ну немного ракус поближе. Здрасте, вас не придавило там? Ну отлично. Молодовец ну, да, тоже поехал. Женщина, ей повезло. Ничего не придавило. Вот тоже, смотрите, вход на стоянку, и шлагбаум снесло, и забор, и крышу, блин, с какого-то здания принесло. Жесть, полнейшая, конечно, жесть. Здесь вот э, тоже центральная стоянка, крышу начинает сносить, отрывать. Как бы не оторвало, если ветер не успокоится. Тоже видите, машины все поубирали отсюда, не все, большинство автомобилей.